Директор а также генематритик, программный директор Гангулского генерафима Сэм Хо. И, конечно, я думаю, вы все узнали. Кирилл Эмильевич Разлогов! Директор Российского института культ-урологии, автор ведущей программы «Культ кино». На телеканале «Культура» программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов.